Итак, коллеги, всех еще раз приветствую. Начинаем наш вебинар. В уже На часах 10 часов ровно. Вот. Тема у нас сегодня с вами довольно интересная, можно даже сказать для гурманов, поскольку мало кто из специалистов по закупкам этими вопросами когда-то серьезно заинтересовался. Вот. А Проведем мы ее потому, что на самом деле вот, незамечены были определенные изменения в профессиональном сообществе, в законодательстве о стандартизации в первую очередь, в меньшей степени в законодательстве о техническом регулировании. И сегодня мы рассмотрим с вами, как какие изменения в рамках законодательства о контрактной системе, в рамках законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц можно применять. А вебинар сегодня состоит из трех частей. То есть в первой части мы посмотрим на какие-то базовые понятия и определения, потому что, ну, по моему профессиональному опыту для большинства специалистов по закупкам вот эти понятия они достаточно чужеродны. Поэтому сначала разберемся с какими-то основными понятиями, с тем, чтобы дальше вам было легче воспринимать информацию. Дальше мы с вами посмотрим на непосредственно блок изменений, которые произошли в 2020 году, в 2021 году в законодательство о стандартизации, как их можно применять на практике. Вот. И в заключении посмотрим некоторый практический блок, связанный с типовыми ошибками, связанный с тем, как можно вообще-то проверять техническое задание на соответствие законодательства о стандартизации. То есть некоторый алгоритм того, Как это законодательство можно применять, ну, если вы даже не сильно разбираетесь в предмете закупки. Напомню, что зовут меня Вайраша Виталий, занимаюсь закупками уже достаточно давно. Вот сейчас работаю на стороне заказчика, периодически обучаю, провожу конференции, семинары, пишу статьи, книги. Все это вы можете найти в интернете, в справочно-правовых системах. Ну и, как всегда, в конце я вам сегодня оставлю ссылки на некоторые материалы, посвященные именно проблематике стандартизации. Поскольку тема на самом деле очень объемная, есть и курсы повышения квалификации именно по стандартизации, там чуть ли не отдельные магистрские программы существуют. Вот, А я с вами сегодня ну, приблизительно за полтора часа постараюсь поделиться своим опытом и знаниями, которые в течение нескольких лет ну, по этому вопросу я получал и осваивал в формате такого хобби, поскольку это достаточно интересно». Приступим тогда к первой части, то есть посмотрим с вами на термины определения, которые существуют в законодательстве о стандартизации, ну, с тем, чтобы мы с вами могли ориентироваться в этой достаточно новой для себя области и терминологии. Значит, вообще для чего это нужно, откуда это взялось в рамках закупок по 44 и по 223 закону. Коллеги, с видео все в порядке? Напишите, пожалуйста, в чат, тут комментируют, что не видно слайдов. Значит, спасибо. Откуда это все взялось? Мы с вами можем открыть в 44-м, в двести 23 м законе требования к описанию объекта закупки или требования к описанию предмета закупки. У нас в разных законах разная терминология. И увидим там, что требования, показатели к безопасности, к качеству, к характеристикам продукции мы должны устанавливать с вами в соответствии с техническими регламентами и документами национальной системы стандартизации. Вот, пожалуйста, обратите внимание, что в рамках закона о контрактной системе и в рамках закона 223 ФЗ эти требования не идентичны поскольку в рамках закона о контрактной системе требуется также использовать условные обозначения и терминологии из соответствующих стандартов. В рамках закупок по 223 ФЗ этого делать не обязательно. Хотя в практике встретился мне несколько лет назад один пример, когда по 223 ФЗ заказчик неправильно использовал условные обозначения там для градусов Цельсии и не поставил маленький круг, круглешочек возле буквы С признали в его действиях нарушения, хотя на самом деле в рамках 2.2.3 ФЗ это не является обязательным. Поэтому вот такие мелочи тоже, обратите просто внимание, что эти моменты, они не являются идентичными полностью. То есть 2.2.3 ФЗ в этом смысле, на мой взгляд, чуть-чуть помягче, чем закон о контрактной системе. Вот. появились эти изменения в 2.2.3 ФЗ достаточно давно то есть уже с 2016 года то есть если для вас это вдруг новость открытия, что вы должны использовать ГОСТы, технические регламенты ну, значит этот вебинар прямо для вас вы сможете посмотреть, ознакомиться как со всем этим работать естественно есть и оговорка, она никуда не делась из закона, что вы можете не пользоваться ГОСТами и техническими регламентами но вы можете пользоваться ГОСТами, не пользоваться ГОСТами и техническими регламентами, но тогда в таком случае вы должны включить в документацию о закупке обоснование использования других требований. Поэтому здесь с вами мы... Можем э, этим тоже воспользоваться. Вот, э, небольшую практику по вопросам подготовки обоснований э, тоже сегодня с вами посмотрим. То есть, ну, грубо говоря, простым языком. При описании предмета закупки по 223 ФЗ, при описании объекта закупки по 44 ФЗ, мы должны использовать технические регламенты. И вот здесь есть такой термин, на который обращаю ваше внимание. Пока просто обращаю внимание. Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации. То есть Это довольно сложный комплекс комплексное понятие, мы будем его с вами сегодня рассматривать. То есть технический регламент раз, документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации два. Здесь, я думаю, все понятно. Значит, что такое вообще технический регламент? Вот, например, люблю иногда проводить собеседование для специалистов по закупкам и задаю им такой вопрос. Да, что такое технический регламент или что такое технические условия? В чем разница? То есть, вот, давайте сразу этот момент для себя определим, и ну, больше путаться вы никогда с этим не будете. Значит, Технический регламент ⁇ это документ, который устанавливает требования к безопасности в первую очередь. Эти требования, они обязательные. И подлежат исполнению всеми абсолютно хозяйствующими субъектами. То есть это требования, которые минимально необходимы, установлены к продукции, и они применяются не только в рамках закупок по 44 или по 223 закону, они применяются в целом на рынке. То есть, чтобы продукция могла продаваться на российском рынке или на рынке стран Евразийского экономического союза, она должна соответствовать требованиям технического регламента. Это первая содержательная часть определения. Вторая часть формальная. Как понять, что перед вами технический регламент, например, а не технические условия, это то, а кем утверждается этот технический регламент и технические условия. То есть Технический регламент у нас утверждается на уровне международных договоров, на уровне федеральных законов, либо, может быть, в отдельных случаях указом президента определяться, актами правительства. Технические условия – это совершенно другая история, мы сегодня тоже ее затронем, она утверждается конкретным изготовителем. То есть, несмотря на то, что похожие слова, технический регламент и технические условия – это принципиально разные понятия. То есть технический регламент – это обязательные требования. Любая продукция, которая производится на территории и продается Российской Федерации, должна им соответствовать. Ну, вот так вот базово, если там нет каких-то специальных оговорок. Они иногда бывают. И еще третий признак, как это формально определить, ну, элементарное обозначение. Технические регламенты у нас обычно обозначаются ТРТС, это технический регламент таможенного союза, еще старая терминология. А сейчас принимают технические регламенты ЕАС, ТР, ЕАС. А технические условия обычно обозначаются ТУ. То есть вот даже от, взяв любой продукт, например, минеральную воду, там, колбасу, что угодно, вы... Увидели на э, упаковке там, соответствующее обозначение ТУ, вот, это значит, что это технические условия. Увидели ТР ЕАС какое-то, там, в сертификате соответствия, значит, это технический регламент. Вот. А в целом э, законодательство о техническом регулировании ну, достаточно старенькое. То есть в этом году закон о техническом регулировании отмечает уже 20-летие. Напомню, что у нас закупки по 223 ФЗ в соответствии с законом только 10 лет проводятся. Закон о контрактной системе существует с 2013 года. Поэтому вот это законодательство, оно исторически ну, оно более устойчивое, в него не так часто вносятся изменения. Вот. И э, цель вот этого законодательства, закона о техническом регулировании, была направлена на замену ГОСТов. То есть смысл вот этой реформы закона о техническом регулировании как раз-таки состояла в том, чтобы советские ГОСТы обязательные Заменить на технический регламент. А в ГОСТом в советское время такая небольшая историческая справочка относились достаточно серьезно, вот, особенно в период Иосифа Виссарионовича. Вот, был указ по уголовной ответственности за выпуск продукции, которая не соответствует стандартам. Вот. Были определены конкретные лица, кто несет за это ответственность: директора, инженеры и начальники ОТК отделов технического контроля. И уголовная ответственность была там крайне серьезная, вот ну, как сейчас примерно за убийство. Вот. И так шутки шутками, да, но на самом деле судебных процессов на этот счет было достаточно много. Там неправильно испекли булочки, плохую шили обувь, ну, приравнивается к вредительству, к краже-то в общем сырья с производства, и там три года, пять лет, восемь лет совершенно спокойно привлекались к административной ответственности ну, лица, кто а, нарушал а, требования соответствующего законодательства. То есть в советской системе ГОС был обязателен, да, ну, даже и в более ранние периоды, там, в Петровскую эпоху, посмотрите, тоже меры ответственности были очень-очень серьезные, там, поставили некачественное вооружение, пожалуйста, бить кнутом, сослать в АЗОВ. Э, ну, то есть э, есть определенные меры, были определенные меры, связанные с производством продукции, не соответствующей стандартам. Хотя вот сами по себе ГОСТы, конечно, ну вот в таком массовом порядке, они начали появляться, насколько я помню, в 30-40-х годах. Вот, то есть, естественно, в Петровскую эпоху ну, таких вот в привычном понимании нам ГОСТов еще не существовало. Вот. Сейчас, конечно же, ответственность за нарушение стандартов, она совершенно другая. По большей части это административная ответственность. Вот вчера ради интереса посмотрел ответственность за нарушение требований там, технических регламентов и ГОСТов. Административная ответственность существует за это. Как правило, в виде штрафов, вот, даже в тех случаях, обратите внимание, если нарушение технических регламентов или каких-то требований по стандартизации повлекли за собой причинение вреда здоровью или жизни ч... граждан. То есть, вот, казалось бы, есть серьезные последствия, но и должностные лица, и предприниматели ограничиваются всего лишь штрафами, в крайнем случае при остановлении деятельности. То есть здесь нет -то, каких-то тех репрессивных мер, которые применялись так скажем, нашими предшественниками. И уголовные составы уже появляются в случае, когда есть тяжкий вред здоровью, смерть одного или более лиц. Но даже в этих случаях, вот, нашел вчера пару составов, которые связаны с нарушением правил безопасности, ну, в том числе, там, с нарушением при проектировании, при строительстве, там, есть определенные стандарты, которые обязательны для исполнения в рамках сегодняшней темы, то есть есть ГОСТы, которые обязательны для применения в строительстве. Там чуть позже мы этот вопрос тоже затронем. А, собственно, там тоже есть уголовная ответственность, но можно... Там... Причинить смерть двум и более лицам и при этом даже не сесть в тюрьму. Формально. Понятное дело, что суд, скорее всего, примет другое решение, но, тем не менее, сейчас ответственность другая. Мы ее даже можем с вами сопоставить просто с той ответственностью, которая существует в рамках а, законодательства о закупках за нарушение информации по размещению ВИС. То есть Вот вам соотношение реальных последствий, которые наступают за это за это правонарушение или за это преступление, и та административная уголовная ответственность. Но это была небольшая историческая справка, тем более сейчас, я смотрю, уже коллеги постепенно подключаются. Мы с вами давайте вернемся еще раз для того, чтобы у вас закрепилось это к ключевым особенностям технических регламентов. Первое, что я отметил уже, она применяется в отношении любой продукции. То есть законодательство о техническом регулировании оно не завязано только на закупки по 223 или 44 закону. Вы должны для себя хорошо осознавать, что оно существует само по себе. То есть вот те знания, может быть, даже отрывочные, которые вы сегодня получите или запомните, вы ими можете использоваться и в том числе и в быту. То есть если есть технический регламент на продукцию какую-то, там на ээ, там, может быть постельное белье, там, на продукты питания, вот, на какие-то промышленные товары, распространяются требования технического регламента, но это означает, что есть и обязательная сертификация, то есть вы, как потребитель, имеете право и возможность с этими сертификатами ознакомиться, ну, с тем, чтобы для себя понять, что продукция, которую вы покупаете, она не контрафактная, что она соответствует требованиям технических регламентов и была проведена определенная проверка. Вот. А в чем отличаются технические регламенты от тех господин, которые тогда были обязательны. Да, сейчас обязательны только ну, в каких-то исключительных ситуациях. Отличаются они тем, что технический регламент он распространяется обычно на широкую группу продукции. То есть вы не найдете технический регламент на гайке, вы не найдете технический регламент на яблоке, вы найдете, скорее всего, ГОСТа на эти виды продукции. А технический регламент, он, поскольку устанавливает требования к безопасности, то там довольно много таких общих требований по электрохимической безопасности, по механической безопасности, по различным другим областям, но сам по себе технический регламент по определению нацелен именно на... Установление требований к безопасности, то есть очень много требований именно по характеристикам продукции, по качественным характеристикам, там, по каким-то функциональным, вы в техническом регламенте не найдете, поскольку у него совершенно другие задачи. То есть качественные характеристики, функциональные характеристики, это, как правило, описывается в ГОСТах, вот, либо там, в стандартах организации, в технических условиях, уже в зависимости от того, что вы применяете. Значит, еще раз, коллеги, подчеркиваю, что в рамках технических регламентов существуют свои процедуры подтверждения соответствия. То есть, поскольку технический регламент он обязателен, вот технический регламент влияет на безопасность, то в каждом техническом регламенте вы можете найти раздел, посвященный подтверждению соответствия, И там написано, что, например, такая-то продукция подлежит обязательной сертификации, такая-то продукция, например, подлежит э, декларированию соответствия. То есть это практически идентичные процедуры декларирования соответствия, то есть называется документ декларация соответствия, есть документ сертификация соответствия, то есть там разница только в том, как технически процедура подтверждения соответствия происходит. То есть в целом сертификат соответствия и декларация соответствия в рамках закона о техническом регулировании, они приравнены. Разница только ну, в каких-то технических нюансах, которые там, при желании вы можете прочитать в законе о техническом регулировании. Кроме того, существует еще такой отдельный вид подтверждения и соответствия, как государственная регистрация. Довольно экзотическое понятие. Ну, например, если вы посмотрите технический регламент о безопасности минеральной воды, по-моему, упакованный, есть такой сравнительно новый технический регламент, вот там предусмотрена государственная регистрация вот этой самой воды, там есть определенный реестр можно посмотреть, убедиться, что продукция э, прошла, э, прошла соответствующие процедуры подтверждения соответствия. Вот. А значит что касается вот такого бытового восприятия технических регламентов вы можете взять вот любую продукцию там, какую угодно какую угодно можете взять продукцию. Вот, и э, на этой продукции, скорее всего, вы можете увидеть три буквы. вот Я взял бутылку минеральной воды. Бут, ну Здесь у вас не видно, я поставил фон на размытие, чтобы вас не отвлекало. То есть здесь есть бутылка минеральной воды, вот три буквы е, а, С. то есть Это означает, что продукция прошла соответствующую проверку, она соответствует требованиям э, технического регламента. То есть есть правила, по которым вот этот знак обращения продукции на рынке EAS, состоящий из трех букв, а uh, он Наносятся на соответствующую продукцию. Кроме того, в технических регламентах вы можете увидеть требования к маркировке продукции, к упаковке продукции. То есть требования служат для чего? Для того, чтобы вы, например, покупая какую-то продукцию как потребитель, даже не в рамках закона о контрактной системе или закупок по 223 ФЗ, могли бы увидеть, что продукция действительно соответствует требованиям технических регламентов, какие у нее есть ключевые характеристики. Вот. А по поводу самих технических регламентов, вот еще раз подчеркну, их может быть не так много самих технических регламентов их не так много как ГОСТов их несколько десятков но каждый технический регламент практически всегда является укрупненным то есть вы вот если посмотрите на на наименование тех технических регламентов можете прийти к выводу вот что технический регламент один распространяется на очень большой спектр продукции вот, например технический регламент о безопасности машины и оборудования самые разные машины, самые разное оборудование, установлены некоторые общие требования к безопасности, которым они должны соответствовать. Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования самое разное низковольтное оборудование для разных целей. Исключения могут быть написаны только в самом техническом регламенте. Ну, например, в некоторых технических регламентах написано, что оно не он не распространяется на продукцию для оборонного назначения, ну, поскольку там свое регулирование, своя система стандартизации. Либо может быть написано, например, в техническом регламенте о безопасности продукции легкой промышленности, что она не распространяется на Продукцию выполненную по индивидуальным заказам. Ну, то есть, если вы пошли в ателье и вам шили платье на заказ, ненужность получать сертификат или декларацию соответствия на это платье. Да, оно в единственном экземпляре оно массово на рынке не обращается. Это ваш индивидуальный заказ. Но вот такие исключения, кстати, существуют не во всех технических регламентах. Вот у меня в прошлом году была история. Пошел я в мебельный магазин, там увидел мебель, столы, говорю: а вы можете мне сделать на заказ? Она говорит, ну мы вам можем сделать на заказ, если вы закажете от 50 штук. Я удивился, думаю, ну а почему от 50 штук, я же не для офиса покупаю, а, собственно, себе домой. Они говорят, ну, вообще-то надо получать сертификат соответствия. Я не поверил сперва, думаю, ну, неужели у нас законодатель этого не предусмотрел. Открываю технические регламенты, правда, написано в техническом регламенте о мебельной продукции, по мебельной продукции, что так, таких исключений нет, и, грубо говоря, все те, кто сейчас делает мебель на заказ, ее не сертифицируют, но они работают не совсем законно. Несмотря на то, что вот массово они эту продукцию не реализуют. Сегодня ты делаешь стол, завтра ты делаешь стол какой-то индивидуальный, послезавтра ты делаешь там, стойку на ресепшен. Все это в рамках закона о техническом регулировании, в рамках данного конкретного технического регламента должно э, получать обязательные сертификаты или декларации соответствия там, в зависимости от э, выбранной схемы сертификации. Поэтому законодательство довольно сложное в этом смысле, интересное и не всегда однозначное. А теперь такой практический вопрос. Вы можете задаться таким вопросом. А могу ли я в рамках закупки по 44 или по 223-му закону, потребовать в составе заявки сертификат соответствия на продукцию или декларацию соответствия на продукцию. Вот вроде бы любая продукция, которая обращается на рынке, она имеет эти сертификаты соответствия, то есть и явно вы ничего не нарушаете, если потребуете сертификат соответствия или декларацию соответствия. Многие из вас, наверное, могли слышать, что существуют в правоприменительной практике подходы, они уже много лет устоялись, что нельзя требовать документы, которые предоставляются вместе с товаром, то есть паспорта качества, сертификаты соответствия, декларации, там часто через запятую перечисляют их, ссылаясь на статью гражданского кодекса, которая здесь представлена, вот, и говорят о том, что это накладывает дополнительное обременение на участника закупки, поэтому их требовать нельзя. Вот, практики такой довольно много, я вам здесь привел три решения, но даже с точки зрения законодательства о техническом регулировании, то есть если мы с вами посмотрим, текста технических регламентов, мы там сможем с вами что увидеть? Что по большому счету, по большому счету, на момент, когда подается заявка, может не быть даже у производителя, у изготовителя этой продукции сертификата или декларации соответствия. Почему? Потому что в рамках технических регламентов он имеет право что сделать? Он имеет право сертифицировать партию мебельной продукции. То есть, например, он участвует в вашей закупке, он видит, что у вас размеры немножко уникальные, ему придется делать... 200 столов, например, которые вы покупаете на заказ. Ну, посчитал экономику, в принципе, готов это сделать. Да, заказов на заводе, может быть, там на, в мебельном цехе сейчас немного. Он готов этим заняться. А, значит, При этом ваши столы достаточно уникальны, поэтому ему что придется сделать, когда он будет вам это поставлять, ему придется сертифицировать вот эту партию. И поэтому на момент подачи заявки, даже если он изготовитель продукции, если он вам предлагает продукцию не серийную, ну, которая уже продается активно на рынке, на нее есть сертификаты соответствия, у нее просто его может не быть. Поэтому в составе заявки, даже с точки зрения закона о техническом регулировании и стандартизации, нельзя требовать в составе заявки сертификаты соответствия декларации соответствия. Я думаю, что этот вопрос теперь вам окончательно понятен, можно поставить точку. Вот. Если будете требовать, ну, скорее всего, проиграете, поскольку практика уже практически однозначно доходила даже и, там, до Верховного суда, насколько я помню. Uh, касательно технических регламентов, наверное, все, вот, потому что uh, со звуком все в порядке, коллеги, скажите. Все ли в порядке со звуком? Uh -huh, спасибо. Ну, Если uh, загру... виснет постоянно, возможно, нужно uh, перезагрузить презентацию. Uh, ну, хотя у меня вроде с интернет-соединением здесь все в порядке. Это достаточно хороший Wi-Fi. Итак. Значит, касательно технических регламентов все. Запомнили, что это документы по безопасности, они обязательны, утверждаются международными договорами, они у нас устанавливают обязательные требования к продукции, и что дальше происходит. И дальше мы имеем право, как потребитель, там, на этапе поставки товара, ознакомиться, получить копию вот этого сертификата соответствия. Теперь к документам по стандартизации. Да, мы с вами начали с того, что при описании предмета закупки мы руководствуемся техническими регламентами, документами национальной системы стандартизации. То есть вот давайте посмотрим с вами, а какие вообще существуют в рамках закона о стандартизации документы по стандартизации. Первый вид это документы национальной системы стандартизации. То есть вот именно на них нужно обращать основное внимание при описании предмета закупки. То есть это понятие тоже объемное, мы сейчас его с вами посмотрим. К другим видам документов по стандартизации относятся общероссийские классификаторы, то есть ОКСМ, ОКПД-2, которые стандартно используются в закупках, они тоже являются у нас документами только не национальной системы стандартизации, а документами по стандартизации. Вот, кстати, если посмотреть, что написано у нас в 44-м и в 223-м законе, то там законодатель, наверное, неаккуратно нам сделал даже некоторую ловушку. Он написал, что мы должны с вами пользоваться техническими регламентами, документами национальной системы стандартизации, но... Обосновывать мы с вами должны не использование документов по стандартизации, то есть по идее, ну так, теоретически. Если мы с вами не пользуемся общероссийскими классификаторами, то мы должны обосновывать их неиспользование. Вот, просто имейте в виду, ну, я думаю, что в практике мы таких примеров там в большом количестве не увидим. Да? Для этого нужно ну, как минимум понимать законодательство о стандартизации участникам закупки достаточно хорошо. А, кроме того, у нас существуют стандарты организации 100 а, и технические условия. То есть технические условия – это то, что относится непосредственно к конкретному изготовителю. Технические условия являются в частным случаем стандартов организации. Существует еще более известные понятие, как своды правил. Вы, возможно, слышали, что существуют СНИПы, строительные нормы и правила, ну вот сейчас их, там, поскольку принимаются новые нормы, их называют сводами правил. То есть чаще всего используются именно в строительстве, хотя могут использоваться и совершенно в других отраслях. Вот, но это по практике. А плюс есть еще документы по стандартизации, которые устанавливают некоторые обязательные требования. ну Например, госкорпорация Росатом имеет возможность в рамках законодательства по стандартизации устанавливать свои обязательные стандарты для собственной отрасли. Мы с вами чуть попозже сегодня на это посмотрим. И, наконец, существуют технические спецификации отчета. Это новое понятие. Вот, чуть подробнее тоже на нем сегодня остановимся. Вот мы с вами посмотрели просто документы по стандартизации, какие существуют, какие существуют стандарты. А для нас-то важно что? Для нас важны документы национальной системы стандартизации и вот под документами национальной системы стандартизации понимается тоже очень большое количество э, понятий. То есть это национальные стандарты в первую очередь, Там могут быть основополагающие и предварительные, но они для описания предмета закупки какого-то ключевого значения не имеют. Могут быть правила и рекомендации по стандартизации, тоже не сильно применимая история. Существуют информационно-технические справочники. Информационно-технические справочники, ну, это такая знаете, действительно справочная информация, Информация. Вот я вчера, например, открыл информационно-технический справочник, там, отрасль по добыче металлов, то есть там 300 страниц примерно описывается отрасль, какие месторождения, какие существуют технологии там доступные, вот периодически Росстандарт выпускает соответствующие брошюры, то есть если вы хотите познакомиться с тем, как устроена какая-то отрасль промышленности, Можете их почитать на досуге, посмотреть, ну мне кажется, это довольно интересно. И как ни странно, опять же, да, подчеркиваю, вот этот 30-страничный талмуд формально с точки зрения 44 и 223 закона мы должны с вами использовать, ну, наряду с ГОСТами, при описании предмета, объекта закупки. То есть нас законодатель на самом деле поставил в очень неудобное положение, и э, ну, сейчас даже довольно сложно найти техническое задание которая бы полностью соответствовала техническим регламентам, документам национальной системы стандартизации, поскольку их слишком много. Мало кто реально хорошо владеет этой терминологией. Кроме того, вот что еще не менее важно, коллеги, в отдельных случаях к документам национальной системы стандартизации у нас относятся также стандарты организации и технические условия, если их включили в соответствующий Федеральный информационный фонд стандартов. Во второй части вебинара мы тоже на этом с вами остановимся. И что самое интересное произошло в рамках закона о стандартизации, вот эти поправки вступили в силу примерно год назад. К документам национальной системы стандартизации относятся технические спецификации и отчеты. А мы с вами видели раньше, что технические спецификации отчета это документы по стандартизации. То есть здесь очевидно в законе о стандартизации была допущена ошибка. То есть законодатель указал сперва, что технические спецификации отчета это документы по стандартизации, ну, то есть не такие строгие, а при этом еще и сказал, что они относятся у нас к документам национальной системы стандартизации. Вот такой а, интересный нюанс, парадокс. Сегодня тоже посмотрим, как это связано с закупками, как можно этим пользоваться при необходимости. А, давайте быстренько пробежимся с вами по основным определениям законодательства о стандартизации. То есть я сегодня говорю достаточно быстро, поскольку материала очень много. Опять же говорю, видеозапись будет, при желании можете пересмотреть просто покликать по тем ссылкам в нормативные акты, которые вы сегодня увидите на слайдах. Итак, документ «Национальный стандарт». Это ну, чаще всего называется он ГОСТ. Если это межгосударственный стандарт или ГОСТ-Р, национальный стандарт, это документ по стандартизации, который устанавливает основные требования к закупаемой продукции. То есть вот это, если вы хотите описать предмет закупки по 2.2.3 ФЗ или по 44 ФЗ, там как раз такие представлены основные характеристики. То есть берете любой товар, например, яблоки, да, смотрите, каких он сортов может быть там, и, и так далее. То есть он продукцию классифицирует, определяет именно качественные функциональные характеристики. То есть это, тот же самый бетон. Бетон может быть... Трехсотые, может быть, пятисотые, шестисотые, ну, то есть, там, цемент, да, в зависимости от а, класса. И, естественно, он будет стоить совершенно разных денег, поскольку эти товары будут принципиально разного качества. Информационно-технические справочники обсудили. А, значит, своды правил. Это документы по стандартизации, которые содержат принципы в отношении процессов обеспечения требований технических регламентов. То есть именно поэтому своды правил чаще всего встречаются в строительстве. Стандарты организации ⁇ это документ по стандартизации, то есть национальной системы стандартизации, которая утверждается непосредственно ну, организации, какой-то коммерческой, которая хочет обеспечивать производство, качество продукции, выполнение работы, оказание услуг. То есть стандарты организации, на самом деле, так же, как и ГОСТы, они могут устанавливаться и в отношении работы услуг, то есть не обязательно только товары. Не нужно думать, что ГОСТы существует только на товар. ГОСТы есть и на работу, на услуги, например, услуги клининга, там, услуги уборки помещений есть отдельные ГОСТ. А стандарты организации могут э, быть установлены на самые разные виды деятельности, то есть могут определять производство продукции, могут устанавливать требования к качеству продукции. И вот частным случаем вот этих стандартов организации являются технические условия. То есть технические условия – это вид стандарта организации, который утверждается изготовителем продукции или исполнителем работы услуги. Вот почему в средствах массовой информации ругают ТУ? Да? Ну, потому что ГОСТ он утверждается там, на гораздо более высоком уровне, а технические условия, по сути, сам изготовитель их определил, применяет, они могут устанавливать ну, в каких-то случаях и более мягкие требования к качеству продукции. Вот поэтому в таком в массовом, в народном сознании ТУ часто подвергаются критике, например, в части продуктов питания, Хотя это не всегда справедливо. Технические условия могут устанавливать и более жесткие требования. Это зависит от того, как к этому процессу подошел непосредственно а, изготовитель продукции да, или там, исполнитель работы услуг. Может наоборот, техническими условиями задавать более жесткие стандарты качества и таким образом обозначать эти стандарты качества и им следовать. Вот. Понятное дело, что... Ну, Поскольку законодательство о стандартизации сильно поменялось, обязательных требований стало меньше. Чаще, разумеется, производители используют ТУ, но для того, чтобы какие-то требования ослабить, ну, чтобы сэкономить. Вот. Это тоже имеет место, но, опять же, подчеркиваю, далеко не всегда. То есть каждый раз нужно смотреть на эту ситуацию с нуля. А вот техническая спецификация или отчет, она еще называется, да? это новое понятие, которое появилось в законе о стандартизации в прошлом году. Вот. Это документ по стандартизации, который утверждается техническим комитетом, и он определяет правила и принципы в отношении инновационной продукции, процессов. То есть в целом вот эта техническая спецификация и отчет – это документ, ну такой, скажем, наверное, даже больше временный, то есть ГОСТ на продукцию еще не разработан, продукция довольно инновационная, ну, как бы хочется ее внедрять уже использовать, побыстрее в производстве. вот поэтому законодатель в рамках закона о стандартизации придумал такое промежуточное понятие. Давайте его назовем там эрзадцем, эрзац-гостом, таким вот заменителем ГОСТа. Вот дальше тоже с вами посмотрим, как этим можно пользоваться при описании предмета закупки по 44-му и 223-му Вот. А что касается основных понятий по стандартизации, наверное, тоже на этом все. Давайте посмотрим практический пример. Вот вы покупаете дизельное топливо покопались в интернете, нашли два ГОСТа. Есть ГОСТ-Р, национальный стандарт Российской Федерации, дизельное топливо, евро, технические условия. И нашли просто ГОСТ без буквы Р, который называется межгосударственный стандарт, топливо, дизельное, евро, технические условия. Вот вам нужно описать предмет закупки. Вот скажите мне, пожалуйста, напишите в чате, а вот какой из двух этих ГОСТов вы выберете для того, чтобы описать предмет закупки в рамках 44 или 223 закона. Ну, там вот уже смотрю, есть ответы. Пока единогласно, но это очень интересная история, вот, э, это очень интересная история с точки зрения того, как у нас законодатель это все понимает. Пока все за ГОСТ-Р. Есть, есть кто-нибудь, кто за просто ГОСТ, межгосударственный стандарт? Вот Сергей Федяй говорит, что он за непосредственно ГОСТ. Ну, спасибо, в общем, вы высказались, давайте с вами посмотрим, как решить эту задачку, она довольно интересна. Значит, те, кто ответил ГОСТ-Р. Они ответили правильно. С какой точки зрения? Они ответили правильно с позиции Росстандарта. Росстандарт – это орган федеральной исполнительной власти, который занимается техническими регламентами и ГОСТами. Ну, то есть, кто занимается стандартизацией и техническим регулированием. Федеральный орган исполнительной власти. Значит, издали они приказ в прошлом году. Ранее существовал аналогичный приказ. И там написано, что условиями применения между, межгосударственных, международных, региональных стандартов является отсутствие национальных стандартов Российской Федерации. То есть, то есть что получается? что по мнению Рокстандарта, в соответствии с их приказом, вы должны использовать ГОСТ-Р. Ну, поскольку там ГОСТ вы не должны использовать, поскольку существует национальный стандарт. Вот. Ну, как бы вроде понятно, логично, но я задался закономерным вопросом. Вообще-то у нас есть Конституция Российской Федерации, в которой написано, что международные договоры имеют приоритет в отношении российского законодательства. Вот. Кроме того, вот эти межгосударственные стандарты которые здесь вот представлены, они утверждаются несколькими странами, в том числе Российской Федерации. И неужели вот этот ГОСТ-Р, который утвержден только на уровне Российской Федерации, он имеет большую силу, чем вот этот межгосударственный стандарт, который утверждается на уровне, Несколько государств, то есть там есть специальные комиссии, кто это все принимает. Неужели мы просто ГОСТы, межгосударственные стандарты должны игнорировать? Вот. И на самом деле нет. Если мы откроем с вами договор о Евразийском экономическом союзе, это тот самый международный договор, который устанавливает основы, в том числе в области стандартизации и технического регулирования в Российской Федерации и на территории других стран ДИАЭС, там написано прямо противоположно. Написано там следующее, что для выполнения требований технического регламента оценки соответствия на добровольной основе могут применяться международные межгосударственные стандарты, а в случае их отсутствия до принятия таких стандартов – национальные стандарты. То есть, ну, По моему субъективному мнению, там, Росстандарт, может быть, здесь, конечно, был другой смысл, все-таки на международные договоры, возможно, обращает недостаточное внимание. То есть здесь… Логика обоснования будет совершенно противоположной, поэтому те, кто ответил ГОСТ-Р, если будет на вас подана жалоба, что вы использовали не тот ГОСТ, вы можете использовать для обоснования своей позиции приказ Росстандарта, что вы правы. Те, кто использовал ГОСТ, могут открыть договор в Евразийском экономическом союзе, в котором написано прямо противоположно. И дальше уже сослаться на нормы международных договоров, Конституции. То есть вот... Такая у нас интересная получается история. Но на самом деле все это измышления скорее теоретические, да, поскольку я говорил, что в первой части мы с вами немножко посмотрим теорию, чтобы вы хотя бы могли для себя соотносить эти понятия в первом приближении. На самом деле никакой большой проблемы в этом нет, потому что если вы посмотрите документы, которым утверждались эти ГОСТы, то там написано следующее, что ГОСТ межгосударственный, он введен в действие в качестве национального стандарта. То есть вот этот ГОСТ, без буквы R, на самом деле тоже является национальным стандартом. То есть У нас есть два национальных стандарта. Первый национальный стандарт – это просто национальный стандарт. Второй национальный стандарт – это ГОСТ, который утверждался на уровне нескольких государств, и он действует у нас на территории Российской Федерации в качестве национального стандарта. То есть вы можете, открыв текст любого ГОСТа, Посмотреть документ, которым он утвержден, и дальше открываете вот соответствующий приказ Росстандарта, и видите там, да, что ГОСТ, межгосударственный стандарт такой-то, он утвержден в качестве национального стандарта. Поэтому здесь нет никакой а, проблемы. Но тем не менее, это интересно, да, почему выбираем тот ГОСТ или, или тот ГОСТ. Есть разные подходы, разные способы обоснования. Значит, более того. Вот случайно наткнулся на интервью руководителя Росстандарта Шалаева, Шалаев фамилия, да, значит, он отмечает, что вообще-то есть и возможность у нас использования иностранных стандартов, вот, в том числе китайских стандартов, для этого что необходимо сделать? Для этого их необходимо зарегистрировать в Федеральном информационном фонде стандартов, и дальше уже вот по этим правилам, ну, например... Если у нас нет ГОСТов российских национальных стандартов, в соответствии с этим приказом рост стандартов, мы можем с вами ими пользоваться. Мы с вами можем этим пользоваться. Вот. И э, дальше, э, дальше уже, собственно, с этим делом работать. По поводу отраслевых стандартов, обязательно применять переописание объекта закупки. Надо смотреть конкретный пример. Вот. Что за стандарт, какой у него статус, вот так сходу не читая не готов ответить, можете мне написать на электронную почту, я посмотрю. Ну, про отраслевые стандарты тоже слышал, но надо получше посмотреть на их статус, чтобы понимать, к чему конкретно они относятся. То есть, это может быть просто стандарт организации там, на уровне определенной отрасли, утвержден, надо смотреть. Поэтому Здесь без конкретных примеров без конкретных примеров сложно. Кстати, в гражданской авиации, но ну, там могут быть вообще совершенно другие требования, могут быть в законе, кстати, о стандартизации содержаться оговорки, что в рамках других федеральных законов применяются обязательные стандарты. То есть мы с вами, возможно, здесь будем говорить даже не только о законодательстве о стандартизации, но и о каких-то других правилах. Поэтому пришлите, я посмотрю, у меня это скорее как хобби, мне это интересно. На примерах, да, значит, возвращаемся к теме иностранных стандартов. То есть, господин Шалаев сказал, что можно использовать иностранные стандарты. У него довольно интересное письмо есть разъяснительное, в котором вот описываются условия. Ну и в интернете, кстати, я даже нашел несколько китайских стандартов, которые переведены на русский язык. То есть, можете их посмотреть, ознакомиться. Вот. Наверное, самым любопытным это интересно, может быть, либо тем, кто занимается заточками активно в закупках. То есть есть, есть такие... Стандарты иностранных государств, которые переведены, и э, можно ими пользоваться. Вот. Единственный момент, конечно же, опять же, подчеркиваю, для того, чтобы ими пользоваться, в соответствии с приказами Росстандарта, они должны быть включены в Федеральный информационный фонд стандартов. Да. Я вот не уверен, что, например, вот эти три стандарта там сейчас находятся. То есть, может быть, это просто переводы стандартов, которые э, расположены в открытом доступе. Значит, вот вы сейчас это все послушали. Вот, и там вы можете задаться закономерным вопросом: вот, как бы: зачем мне это все нужно? Ну, какие-то стандарты, какие-то ГОСТы, вот я должен этим пользоваться. Ну, во-первых, как есть такая известная шутка: каждый интеллигентный человек должен понимать отличать Гугаля от Гегеля, Гегеля от Бебели, Бебеля от Бабеля, Бабеля от Кабеля. Вот. Но если говорить серьезно, конечно, есть и административная ответственность за неправильное описание предмета закупки в рамках 44 и 223 закона. То есть, если вы будете игнорировать законодательство о стандартизации технического регулирования, можно получить административный штраф за нарушение требований документации о закупке, которые... Установлены в рамках 223 ФЗ-44ФЗ. ФЗ. Штрафы, может быть, и не такие большие, но, извините, могут отменить закупку. Вы закупку просто можете в срок не провести да, просто из-за того, что игнорировали систематически законодательство о стандартизации и техническом регулировании. Вот. Ну, конечно же, этот вебинар я сегодня провожу не с этой целью. То есть я вас сейчас там, в течение небольшого периода времени познакомил с терминами определениями. Меня это законодательство повторно заинтересовало вот, после того, как в 2016 году нас обязали использовать ГОСТы. То есть повторно меня эта тема заинтересовала совсем недавно, когда я случайно увидел изменения законодательства о стандартизации и техническом регулировании, которые, в общем-то, очень сильно влияют и на закупочную деятельность. Ну вот еще раз. В 2016 году нас обязали с вами использовать ГОСТы в рамках 44.223 ФЗ, но можно назвать это революцией. В 2021 году вступили в силу изменения в законодательство о стандартизации, которые вот эти подходы к описанию предмета или объекта закупки могут очень сильно поменять. Их, эти, подходы можем назвать с вами, эти подходы можем с вами назвать контрреволюцией. Примеры применения административных штрафов есть? Конечно же, есть. Я вам даже сегодня парочку покажу, но это будет уже ближе к заключительной части. Итак, первое. Какая интересная мысль в части изменения законодательства о стандартизации и техническом регулировании, которую я с вами хочу поделиться? Первое значит у нас было расширено понятие законодательства о было расширено понятие документов национальной системы стандартизации вот. если раньше к документам национальной системы стандартизации в первую очередь относились госты ну и все остальное это уже так опционально мало применимо на самом деле к описанию предмета закупки то с середины прошлого года у нас к национальным стандартам относятся также технические спецификации или отчеты, а также стандарты организации, в том числе технические условия, которые были зарегистрированы в Федеральном информационном фонде стандартов. Есть, что это означает? Это означает, что если изготовитель продукции пойдет и зарегистрирует свои технические условия в Федеральном информационном фонде стандартов, то с точки зрения 223 ФЗ и 44 ФЗ, эти документы станут документами национальной системы стандартизации и ну, формально вы их можете приравнивать ГОСТом. То есть у вас, э, у вас начинает появляться альтернатива, как вам описывать ваш предмет закупки. То есть либо вы руководствуетесь ГОСТами, либо вы руководствуетесь стандартами, организациями, техническими условиями, которые были зарегистрированы в соответствующем Федеральном информационном фонде стандартов. Вот этот Федеральный информационный фонд стандартов, его ведет подведомственное учреждение Росстата, ФГБУ РСТ, там можете посмотреть. Вот. И в этом, смысле, в этом смысле вы теперь имеете некоторую альтернативу. То есть, что вообще-то можно описывать предмет закупки, не мучаясь там с ГОСТами, вот этими справочниками, а описывать их несколько по-другому, но при определенных условиях. Значит, понятно, что это экзотика, но есть... Ряд организаций, которым это может быть, конечно, очень интересно. Но вот ко мне не так давно за консультацией обратился один владелец завода в Московской области. Вот он говорит, мы производим продукцию, она там используется для определенных целей, она довольно необычная, там не так много людей вообще о ней знают. Вот. Есть у нас определенный круг потребителей, он говорит, ну напиши мне техническое задание, я уже просто устал. Я уже просто устал всем писать запросы на разъяснения, потому что те ТЗ, которые выкладываются на сайте закупки ГОФ, они всегда не соответствуют реальной продукции. Ну, то есть там указаны характеристики, которым ни одна продукция на рынке не соответствует. Мне приходится им каждый раз писать, там, давать какие-то комментарии, пояснения, ну, чтобы... ТЗ все-таки приводили в какой-то человеческий вид. Ну, потому что э, иначе говорит, я должен буду поставлять продукцию, которая не существует и невозможно произвести с теми характеристиками, которые указаны. Вот. Э, ну, решили мы эту задачку, в общем-то, там он остался доволен. Что произошло дальше? Говорит, он мне звонит второй раз и говорит: говорит слушай, а можем ли мы как-нибудь сделать, ну, чтобы, например, какую-то спецификацию утвердить? И э, вот эта спецификация бы стала ну, для всех обязательной, чтобы все ей пользовались, ну, не нужно было бы там каждый раз убеждать в том, что те или иные характеристики, они не существуют. Я начал как раз так, э, в этот момент интересоваться законодательством о стандартизации и увидел, что вообще-то что он может сделать, он может пойти в соответствующее учреждение, обратиться вот в это ФГБУ РСТ с тем, чтобы зарегистрировать свой стандарт в Федеральном информационном фонде стандартов, и тогда в этом случае ну, у него появится вообще-то дополнительные основания для того, чтобы писать организаторам закупок и не просто так говорить, что у вас товар описан нереальный какой-то, которого не существует на рынке, а то, что вы, уважаемые заказчики, не исполняете требования законодательства о стандартизации и Uh, ну, вообще-то, в соответствии с 223 ФЗ и 44 ФЗ должны пользоваться теми стандартами, которые uh, существуют на рынке. А у него продукция довольно редкая, и ГОСТов на нее нет, да, и вряд ли они появятся. И ну, мало у кого есть желание этим заниматься, поскольку продукция не такая распространенная, вот там, не так много изготовителей вообще существует в стране. Вот. ну и гост разрабатывать сами понимаете там для небольших предприятий это очень хлопотное дело вот. и вторая категория э, организации кому это может быть интересно но это конечно же в первую очередь крупнейшие госкорпорации, компании с госучастием, которые уже имеют какие-то свои собственные наработки по стандартизации. Ну, например, там, взять какую-нибудь госкорпорацию «Росатом», ну, там, «Газпром», «ФСКС», любые другие компании, которые имеют свои стандарты организации. Вот они составляют описание предмета закупки, включают свои СТО, включают свои ТУ и говорят, что вот, давайте вы будете эти ТУ и 100 исполнять. Дальше что происходит? Дальше может… А Дальше может происходить следующее действие. Дальше к ним приходят жалобы, ну и начинается там перетягивание одеяла. Кто в фасе победит, мог заказчик использовать ТУ, не мог заказчик использовать ТУ, поскольку есть ГОСТ или стандарты организации. Вот Чтобы эти конфликты погасить, в принципе, эти крупнейшие заказчики что могут сделать? Они их могут зарегистрировать в Федеральном информационном фонде стандартов и тогда, в общем-то, никаких конфликтов не будет. Их стандарты организации технические условия с точки зрения описания предмета закупки по 44 и по 223 закону будут полностью соответствовать, поскольку зарегистрированные стандарты организации технические условия являются документами национальной системы стандартизации. Как подтвердить наличие СТО или в Федеральном информационном фонде стандартов? Сергей, очень хороший вопрос. Вот. На самом деле даже запросить эти документы сейчас ну, занимает определенное время, то есть нужно обратиться в оператору Федеральных информационных фондов стандартов, и он дальше. Эту информацию, кстати, за плату, они а за бесплатно, предоставят в течение целых, по-моему, 15 рабочих дней. То есть довольно интересная ситуация. Могут быть стандарты организации технические условия, вроде бы утверждены, разработаны, но еще нужно потратить время, достаточно много, чтобы ознакомиться с их текстом. Вот. Ну, понятное дело, что, в общем-то... Подтвердить это можно по-разному, я думаю, там существуют какие-то выписки, просто никогда этим вопросом не интересовался, но вот, кстати, есть опыт утверждения стандартов организации, вот не помню, где-то на слайдах представлено это или нет, в общем-то. Стандартов организации технических условий, которые были зарегистрированы в фонде стандартов, их сейчас не так много. Я видел на сайте как раз-таки вот этого бюджетного учреждения, о котором сегодня упоминал, ссылку на то, что вот зарегистрирован первый стандарт на какие-то клиновые задвижки. Есть, ну, Они даже целый пресс-релиз на этот счет сделали, поэтому сейчас, конечно же, ну, те, кто э -э оседлает эту тему, да, те, кто сейчас... Э -э может быть, активно и более активно начнут этим заниматься, они через некоторое время, мы с вами больше чем уверен, увидим определенные изменения в правоприменительной практике. То есть, на что, какие вообще последствия у всего этого дела? Ну вот обратите внимание, если раньше, до изменения законодательства, заказчик указывает технические условия в тексте документации о закупке или стандарты организации указывают в тексте документации о закупке, то в большинстве случаев жалобы признаются обоснованной, поскольку... Технические условия указывают обычно на продукцию конкретного производителя, технические условия отсутствуют в открытом доступе, то есть никто не может с этими техническими условиями ознакомиться, и поэтому антимонопольные органы, как правило, указывают это в качестве нарушения. Указывают это в качестве нарушения, но жалоба может быть признана необоснованной, если, если ну, например, тексты ТУ будут... Тексты ТУ будут, собственно, включены непосредственно в состав документации о закупке. То есть есть такие примеры, когда сам заказчик разрабатывал ТУ и ну, говорит: изготовьте мне спецодежду по моим ТУ. Прикладывает это ТУ в составе документации о закупке. Но тогда вопросов, скорее всего, не будет. В остальных случаях просто указание ТУ или стандарта организации в тексте документации ведет к признанию жалобы обоснованной. Интерес в этом может быть у производителей или заказчиков, но на самом деле и тех, у других в зависимости от того, какую задачу вы решаете. Если вы, производители хотите получить дополнительный инструмент для продвижения своей продукции ну, на рынке закупок, наверное, это интересно производителю. Если вы хотите легализовать свою многолетнюю работу, получить дополнительную ее, легализацию, например, по стандартизации и техническому регулированию, то, что вы разрабатывали, например, на уровне заказчика, это может тоже иметь свое значение. Чтобы вы их зарегистрируете, вы, собственно, получите дополнительный аргумент в пользу правомерности использования ваших стандартов. Вот. А теперь давайте посмотрим на практику другую, да, вот, которая уже была более свежая в части использования ТУ. Значит, Заказчик указал ТУ конкретного производителя, была подана жалоба, но вот обратите внимание, что заказчик использовал совершенно другой подход к обоснованию. Он сказал, что документы национальной системы стандартизации являются в том числе ТУ, зарегистрированные в Федеральном, Федеральном фонде стандартов. То есть я не знаю, вот это ТУ, которое здесь представлено, зарегистрировано было или нет, вот, но тем не менее антимонопольный орган в Хакасии... На этом успокоился и признал жалобу необоснованной. Таких практик еще очень мало. Вот Я за ней активно слежу, вот, но подозреваю, что через некоторое время, в том числе после этого вебинара, вот, кто-то начнет эти материалы копировать активно, что постоянно и происходит. Вот им всем большой привет от меня. Вот, я думаю, что со временем эта практика начнет ну, распространяться, хотя это будет занимать некоторое время. Значит, самое сложное во всем этом процессе, связано с регистрацией стандартов, организации технических условий, это то, что необходимо получать экспертизу в техническом комитете. То есть на самом деле это не так просто, это занимает определенное время. то есть Для того, чтобы зарегистрировать свой стандарт организации в фонде стандартов, нужно пройти экспертизу в техническом комитете, то есть нужно найти технический комитет или создать технический комитет, если не существует подходящего. Вот. Там есть определенная процедура утверждения, она может занимать несколько месяцев. Вот, дальше направляется заявка вот в это ФГБУ, о котором я упоминал, они рассматривают заключение, дают свое заключение, и Росстандарт принимает решение о включении или не включении стандарта Федеральный информационный фонд стандарт. то есть срок, в котором может находиться это 100 или в фонде стандартов, может достигать до 5 лет. И вот, кстати, ссылка на тот самый пресс-релиз, о котором я говорил, да, что 21 марта 2022 года в Федеральном информационном фонде стандартов был зарегистрирован первый стандарт организации клиновые задвижки». Вот текст, кстати, есть в интернете. Кому интересно, можете это стол посмотреть. Ну, вдруг вы захотите утвердить что-то похожее, хотя бы понимать его структуру для себя. Теперь, что касается... Заменители ГОСТов, да, или Эрзац ГОСТов, вообще слово Эрзац, ну, означает заменитель, вот во время Первой мировой войны активно делали заменители масла, сахара, кофе, всего остального, и вот по аналогии, да, я не хочу там... Возможно, тех, кто это разрабатывал, обидеть ни в коем случае. Ну, это просто для, для простоты восприятия. Я использую этот термин. Придумали такое понятие в законе о стандартизации технической спецификации или отчет. Значит, Здесь разрабатываются эти документы техническими комитетами по стандартизации. То есть что может иметь место? У вас есть продукция, это инновационная. Ну, вот, в первую очередь инновационная, поскольку здесь речь идет об ускоренном внедрении инноваций. Вы хотите эту продукцию активно продвигать. Что вы можете сделать? Вы можете обратиться в технический комитет. Вот, если вам технический комитет утвердит вашу техническую спецификацию или отчет, то что произойдет? То у вас появится документ национальной системы стандартизации, которым вы можете пользоваться при описании предмета закупки в рамках 44.223 ФЗ. То есть, по сути, еще одна альтернатива ГОСТ. Вот такой вот интересный гост заменитель вот, Значит, этот документ может утверждаться на срок до трех лет. Вот, его также могут направлять технические комитеты Федеральный информационный фонд стандартов, вот, но это не является в данном случае обязательным. Вот у нас такая революция, получается в описании э, предмета закупки, что альтернативы ГОСТам, альтернативой э, вот этим стандартам, которые много-много лет используются, существуют как технические условия стандарта организации или технические спецификации отчета, которые вы можете использовать при определенных условиях наряду с этими ГОСТами. То есть они к ним э, фактически приравнены. Есть еще одна проблема, связанная с законодательством о стандартизации. Ну, точнее сказать, применительно к сегодняшней теме, как можно пользоваться вот этой, э, вот этой терминологией, вот этими документами. Значит, вы знаете, многие из вас, кто работает по 223 ФЗ, что у нас в этом году изменились условия проведения закупок у взаимозависимых лиц. То есть раньше, если есть взаимозависимые лица, то достаточно было включить их в положение о закупке, и э, вот эти закупки у взаимозависимых лиц... Э, не попадали под 223 ФЗ, то есть их не нужно было размещать в ЕИС, не нужно было учитывать в отчетности, ну, поскольку эти закупки, строго говоря, строго говоря, они у нас не учитываются нигде в рамках законодательства о стандартизации и техническом регулировании. Ну, я уж совсем оговорился, есть, вот, эти, вот, эти закупки не являются, вот эти договоры не являются закупками по 2.2.3 ФЗ. Значит, после того, как изменилось законодательное регулирование, что у нас произошло? У нас теперь можно не считать закупками, только те договоры, которые вы заключили с поставщиками, с поставщиками которые сами применяют закон 2.2.3 ФЗ как заказчики. А вот все остальные взаимозависимые лица, все остальные взаимозависимые лица. Если вы у них проводите закупки, то вы имеете право не считать это закупками по 223 ФЗ и не размещать в ЕИС только в том случае, если они проводятся в целях обеспечения единого технологического процесса. То есть, у нас закупки у взаимозависимых лиц теперь разделились на две категории. Первая категория, которая осталась без изменений, это когда у нас поставщики сами являются заказчиками-субъектами 223 ФЗ. То есть у них включили в положение закупки, и также эти э, договоры можно в ЕС не размещать и не считать закупками. Есть вторая категория, а есть вторая категория, когда у вас поставщик не является заказчиком по 223 ФЗ, ну, например, это правнучка ваша, вот, либо это просто какая-то компания, в которой у вас небольшая доля, и вы ну, привыкли, например, тоже пользоваться ее услугами, вам это удобно. То сейчас... Вот договоры с такими компаниями, которые не являются заказчиками по 223 ФЗ, они будут являться закупками. Они требуют включения информации в план закупки, там, в реестр договоров. Вы можете, там, конечно, проводить закупки у единственного поставщика, но все равно это является закупкой. А поэтому, значит, есть определенная категория заказчиков по 223 ФЗ, у которых этих взаимозависимых лиц много. Может быть, очень много. Вчера вот общался тоже с, с коллегами. У них несколько сотен взаимозависимых лиц. Соответственно, возникает вопрос, да, как в этой ситуации быть, если... Э, ну, Честно говоря, уже привыкли эту информацию не размещать, не хочется повышать свою трудоемкость. Да? Но в этом случае нужно что сделать? Нужно обратить внимание на что? На условия, при которых эти закупки у взаимозависимых лиц можно закупками не считать. То есть эти закупки должны осуществляться в целях обеспечения единого технологического процесса. Да, а Что такое? ну, собственно, последствия, да, какие, если мы этого не сделаем, у нас увеличивается объем работы по э, размещению информации в ЕИС. Значит, а что такое единый технологический процесс? Мы с вами можем задаться таким вопросом. Самый очевидный ответ на него будет следующий. Мы должны с вами что делать? Мы должны будем открыть с вами закон о промышленной политике в Российской Федерации и найти там определение единого технологического процесса. В соответствии с законом о промышленной политике, единый технологический процесс – это совокупность научно-практически обоснованных производственных технологий, технологических операций, необходимых для производства одного или нескольких видов промышленной продукции. Вот вроде бы нормальное определение. Понятно, что есть технологии при производстве продукции, но в чем проблема? Проблема в том, что под продукцией понимается именно промышленный товар. Ведь в рамках закона о промышленной политики нельзя считать под продукцией, к сожалению, ну вот насколько я понимаю закон о промышленной политике нельзя считать непосредственно работы или услуги. Соответственно очень большой блок договоров между взаимозависимыми лицами сюда просто невозможно отнести. То есть нельзя отнести сюда договоры, например, когда одно взаимозависимое лицо оказывает другому взаимозависимому лицу ну, какие-то услуги, какие-то работы. То есть это все, к сожалению, становится невозможно. Да, вот на всякий случай вам определение из закона о промышленной политике промышленной продукции то есть, есть есть такое определение. Есть такое определение. Вот сейчас в чате напишу, почему я не считаю возможным, например, работы и услуги в рамках этого определения считать как основание для проведения закупки у взаимозависимых лиц. С другой стороны, с другой стороны если мы с вами посмотрим на 223 ФЗ более внимательно, то можем обратить там внимание на то, что вообще-то нет отсылки на закон промышленной политике. Вот, я когда на, этот, на эту тему рассуждал ну, в самый первый день, когда были внесены эти изменения, там, обсуждали мы это с э, Дон Виктором, вот, написали потом совместную статью. Вот он мне сказал говорит, слушай, а "Слушай, ты взял вообще, что э, здесь нужно понимать именно то, что написано в законе о промышленной политике". Да, это, конечно, наиболее очевидный вариант, но с другой стороны, что мешает нам э, в положении закупки, например, дать свое определение э, единому технологическому процессу? И, соответственно, уже исходя из этого, из нашего положения закупки, регулировать закупки взаимозависимых лиц, определить этот единый технологический процесс, например, в случае выполнения работ или оказания услуг. Ну, я призадумался и, поковырявшись немного в нормативно-правовых актах, действительно обнаружил, что понятие единого технологического процесса, оно присутствует у нас не только в законе о промышленной политике, есть ряд других федеральных законов других нормативно-правовых актах в которых это понятие вполне себе фигурирует но ну, вот законодательство об электроэнергетике например, производство передачи потреблений энергетической энергии снабжение потребителей электрической энергии в едином технологическом процессе вот пожалуйста для энергетиков есть возможность в соответствии со своим отраслевым законодательством пос посмотреть как-то по-своему на понятие единого технологического процесса, то есть определить его в положении закупки, вот, разработать какие-то документы и... Собственно, сильно не менять свою структуру закупок у взаимозависимых лиц. Понятно, что вот этот широкий подход, он несколько более рискованный для применения. Это нужно понимать, чем узкий подход. Этот узкий подход, он максимально безопасный, четкое определение в законе, производство товаров. Я не думаю, что у кого-то из проверяющих будут серьезные вопросы, вот если мы говорим с вами об узком подходе. Вот широкий подход, он требует большего креатива и в рамках методологии, в рамках изучения, там, Нормативно-правовую базу ну, для того, чтобы под свое понятие единого технологического процесса подвести серьезное технико-юридическое обоснование. Да, есть и другие федеральные законы, законы о концессионных соглашениях. В рамках концессионных соглашений там могут рассматриваться системы водоснабжения, водоотведения, э, там, строительство даже да, в, в рамках концессии, возможно, и там тоже присутствует понятие единого технологического процесса. У нас в рамках в 223 ФЗ существует большое количество организаций коммунального хозяйства. Вот для них тоже может быть актуален подход, который есть в рамках закона о концессионных соглашениях. РЖД, один из крупнейших заказчиков по 223 ФЗ, пожалуйста, закон Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации написано, что договор на эксплуатацию железнодорожных путей необщего сообщения на подачу и уборку вагонов, то есть вот видите, здесь уже услуги упоминаются, должны учитывать технологии функционирования железной дороги, а в соответствующих случаях и единый технологический процесс, то есть подразумевается в соответствии с уставом железнодорожного транспорта, что функционирование железных дорог ⁇ это некий единый комплекс, в рамках которого а, может существовать свой единый технологический процесс. Да. Есть у нас большой заказчик Газпром, да, не только Газпром, кто, там, компании, кто занимается газом. Да. Вот есть там у нас, например, в рамках договора о Евразийском экономическом союзе понятие газотранспортных систем. Системы, используемые для транспортировки газа, включают в себя магистральные газопроводы, связанные с ними единым технологическим процессом объекты, кроме газораспределительных сетей. То есть вот это все газотранспортное хозяйство тоже может рассматриваться в рамках единого технологического процесса. Соответственно, как вот эту историю, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, опять же, у вас может быть свое мнение по этому вопросу, можно упаковать. Значит, заказчик может что сделать? Он может разработать, например, стандарт организации, вот то, о чем мы с вами говорили, Стандарт организации 100, он утверждается на уровне заказчика, вы его можете зарегистрировать в Федеральном информационном фонде стандартов, можете его не регистрировать, там это дело заказчика, вот. но ну, если зарегистрируете, у вас будет еще одно дополнительное основание в пользу правомерности этого подхода. Ну, это... Просто в этом стандарте организации описать свои технологические процессы, там, если у вас производство, то производство, если выполнение работы, оказание услуг, ну, соответственно, выполнение работы, оказание услуг. И описать в этом стандарте организации, в общем-то, роли, ну, которые взаимозависимые лица исполняют. Вот. А дальше, когда у вас есть этот стандарт организации, вы можете, например, включить в положение закупки на него ссылки, можете просто на сайте заказчика повесить эти стандарты организации и тоже там дать на них ссылки, да, можете поработать с терминологией, можете поработать э, там, по всем направлениям сразу, вот, и в этом смысле действительно законодательство стандартизации может помочь вам э, там, с небольшой, наверное, ну, с долей риска, да, решить проблему закупок у взаимозависимых лиц. То есть вы сами определяете процессы, вы определяете терминологию, как у вас участвуют взаимозависимые лица, то есть вы чуть более открыто, может быть, подходите к вопросу определения единого технологического процесса. Да, в этом смысле вам может помочь, например, есть специальный такой ГОСТ 82 -го года, единая система технологической документации, вот она, конечно, больше для производства товаров может подойти, но что вам мешает, в принципе, в рамках, 223 ФЗ, использовать эти подходы, да, утвердить свои стандарты и ну, тем самым просто избавить себя вот от этой неприятной работы по заведению десятков, может быть, сотен или даже тысяч договоров с взаимозависимыми лицами в единую информационную систему, то есть отражать исполнение, тем более, что здесь риски-то они тоже существуют. Вот. В случае с стандартами организации, по большому счету, основной риск – это лишь неприятие возможное контролирующими органами, хотя я не думаю, что это может носить массовый характер, поскольку для того, чтобы здесь... Там, не соглашаться с заказчиком, нужно сперва самому еще как-то изучить этот вопрос. То есть это не так просто, вот то, о чем мы с вами сегодня говорим, я ну, в течение нескольких лет там, по крупицам где-то отдельно собирал. Сегодня просто решил провести такое обзорное обучающее мероприятие по стандартизации, да, для того, чтобы там, как -то эти знания немножко систематизировать собственно здесь-то есть риски какие не разместите вы информацию по закупке у взаимозависимых лиц у вас административная ответственность будет совершенно точно если проверяющие это найдут там исполнение договора планирование закупок то здесь рисков на самом деле тоже не меньше именно в части неразмещения информации в единой информационной системе вопрос только в том как как вы решите к этому подойти но с тем чтобы вот показать этот единый технологический процесс в рамках новых требований 2.2.3 ФЗ. Еще какое может быть практическое приложение у стандартов организации? Вот мне очень понравилось решение пермского УФАС, поэтому я его даже выделил как в отдельный блок и назвал как стандарты организации для обоснования закупки товара, конкретного товарного знака. Значит, Ситуация была следующая. Заказчик э, одно из предприятий Ростеха, покупал ленточные пилы, ну то есть это явно для производства продукции, конкретного товарного знака. Сказал, что аналоги ему не подходят, эквиваленты не подходят, из-за того, что это несовместимо с его технологическим процессом. То есть несовместимо с его технологическим процессом, в рамках которого прописано использование определенного оборудования. Но дальше началось разбирательство. Вот в этом решении пермского УФАС очень подробно описано, Суть вот этого стандарта организации сводится, она к следующему, что заказчик разработал у себя стандарт организации 100, в котором были описаны его технологические процессы, вот, и ну, были прописаны там оборудование какое-то, да, и дальше заказчик вот во всем этом технологическом процессе указал, что в принципе в, техно, в технологический процесс, конечно, могут быть внесены изменения. Но вот эти технологич... изменения в технологические процессы, они сопровождаются целым рядом операций. то есть Заказчику нужно как, перед тем, как внедрить в свое производство какое-то оборудование, его нужно провести опытный образец, там обкатать, проверить, то есть вся эта работа занимает там ну как минимум один месяц соответственно. Заказчик обосновывает совершенно рационально антимонопольному органу, говорит, ну что, если мы будем покупать альтернативное оборудование, к чему это приведет? Это приведет к тому, что ну, на месяц просто у нас производство, скорее всего, встанет. Вы понимаете, какие убытки это, будет, ну, какие убытки это будут для заказчика. То есть, поскольку 223ФЗ и обзор практики Верховного суда Российской Федерации от 16 мая 2018 года, вот он прямо говорит, что можно покупать товар конкретного товарного знака, если речь идет об обоснованном ограничении конкуренции. То есть, ну вот представьте, у вас с одной стороны на весах там купить эквивалент, с другой стороны остановить производство. то есть вот Что вы в данном случае выберете. То есть, или, или, точнее сказать, купить эквивалент, либо не останавливать ваше производство, да, чтобы оно у вас работало, приносило вам прибыль. То есть очевидно, что изменение технологических процессов э -э, это достаточно сложная задача, но тем более представьте, какое-то огромное предприятие, оно э -э, меняет оборудование, это может ну, там, повлечь за собой очень серьезные изменения всех этих процессов, которые долго настраивались, налаживались, но сейчас, в общем-то, не секрет, имеют повышенное значение да, производства э -э, продукции на российских предприятиях. И, в общем-то, обосновано это было все очень красиво, поэтому я очень хвалю этого заказчика, кто обосновал таким образом возможность приобретения оборудования конкретного производителя, но для этого, конечно же, он провел серьезную работу, он внедрил этот стандарт организации, вот, и сделано это было на достаточно хорошем уровне. Тоже, возможно, в практике в правоприменительной в дальнейшем похожие подходы будут находить свое отражение. Здесь антимонопольный орган с заказчиком согласился и признал жалобу необоснованной, поскольку здесь э, внедрение нового оборудования там, нового, занимает большое количество времени. Ну, сами понимаете, э, останавливать производство ради этого будет проблематично заказчику. В рамках 44-го федерального закона, на что можно обратить внимание. В рамках 44-го федерального закона, вот посмотрите, пожалуйста, что... Ну, вообще-то у нас есть базовое правило о чем? о том, что мы не имеем права по 44 закону устанавливать требования к производителю продукции, к участнику закупки, там, в части опыта, деловой репутации, порядка производства. Но есть важная оговорка в части 3, статьи 33, о том, что можно устанавливать эти требования в тех случаях, если такая возможность прямо предусмотрена а, законом о а контрактной системе. Если мы посмотрим с вами повнимательнее на закон о контрактной системе, то что мы здесь увидим с вами? Здесь мы с вами увидим, что э, существует <coughs> возможность у заказчика включить в описание объекта закупки требования в отношении процессов и методов производства в, со... в соответствии с документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, то есть в соответствии с зарегистрированными СТО или ТУ или техническими отчетами можно устанавливать требования к процессам и методам производства, то есть требования к производителю, по сути. Вот. Либо в соответствии с техническими условиями. То есть, а технические условия здесь даже э, могут быть и не зарегистрированы. Поэтому вот эта тема, связанная со стандартизацией, если ее хорошо проработать, даже в рамках закона о контрактной системе, может иметь самые интересные выходы. да? Вот это мы тоже писали совместную статью с Дон Виктором. Ссылки на нее в конце презентации также будут. Значит, по строительству тоже совершенно случайно наткнулся на интересное явление такое. Ну, наверное, вы многие из вас знаете, что в рамках строительства существуют обязательные ГОСТы. В рамках строительства существуют обязательные ГОСТы и своды правил. В соответствии с законом, федеральным законом технический регламент о безопасности зданий и сооружений был утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение технического регламента о безопасности зданий и сооружений. То есть есть некоторый перечень обязательных ГОСТов. То есть вот Немножко забегая вперед, вам скажу, что сейчас у нас ГОСТы по общему правилу не, не носят обязательный характер. То есть вот сталинские ГОСТы, за которые сажали на многие годы, там, они были обязательны для применения. Сейчас в большинстве случаев по умолчанию, очень важная мысль, ГОСТы применяются на добровольной основе, но в некоторых случаях есть исключения. Вот в частности, в строительстве есть в постановлении правительства Российской Федерации номер 815 от 28 мая 2021 года есть перечень ГОСТов и сводов правил СП. Вот Помните, в самом начале я упоминал, что СП часто применяются в строительстве. Вот В этом постановлении правительства есть перечень обязательно ГОСТов и сводов правил, которые подтверждают выполнение требований технического регламента. Но... В том же самом законе о техническом регулировании, коллеги, есть такое понятие как специальные технические условия. То есть есть просто технические условия, а в рамках закона о технических регламентах безопасности зданий и сооружений есть технические условия, специальные технические условия. И на самом деле эти специальные технические условия позволяют ну, в определенной степени игнорировать даже требования национальных стандартов и сводов правил. То есть, ну, понятное дело, что подобные нормы, которые присутствуют в законодательстве, они ну, разрабатывались, очевидно, не просто так. То есть для того, чтобы утвердить специальные технические условия, нужно идти э, в Минстрой России большинству заказчиков обосновывать, утверждать эти технические, специальные технические условия, но я не исключаю, что в каких-нибудь крупных масштабных федеральных стройках это активно используется ну, для решения самых разных задач. Здесь намерение, безусловно, это повышение требований к безопасности, либо установление требований, когда такие... Когда такие требования отсутствуют, но ну, если эту норму прочитать по-другому, вот, можно здесь и увидеть и какие-то варианты, связанные с отступлением именно, да, вот, от требований обязательных ГОСТов и стандартов, то есть, в каких-то целях, да. Для этого необходимо а, получать соответствующее согласование а, в Минстрой России. Вот, у нас еще, конечно, в рамках законодательства о стандартизации есть... А, Некоторые субъекты с особыми полномочиями, вот, вот, в частности, Госкорпорация Росатом. я вот раньше на эти вещи особого внимания не обращал, вот, но вы можете посмотреть на 44 закон, там, на 223 закон, там, Госкорпорация Росатом, Госкорпорация Роскосмос, они упоминаются отдельно. Вот, и в части, например, сегодняшней темы, если здесь присутствуют коллеги из Росатома, тоже всем большой привет. Вот теперь у вас появляется дополнительная, может быть, пища для размышлений. Значит, ну, кроме того, что специальные технические условия для определенных федеральных ядерных организаций утверждает сам Росатом, то есть он сам является органом по определению этих специальных технических условий, кроме того, у них есть полномочия по разработке сводов правил собственных. Кроме того, у них есть специальное постановление правительства. Положение о стандартизации в отношении продукции и работ по атомной энергии, то есть есть в рамках данного постановления специальный реестр стандартов, то есть Росатом может утвердить в соответствующем порядке стандарты по своей процедуре, включить их в этот реестр, и они станут обязательными, то есть они станут обязательными, вот эти вот стандарты организации или там, технические условия, если это предусмотрено. Поэтому э, в отдельных случаях ну, госкорпорации, госкомпании, ну, даже сами, при внесении изменений в определенные нормативные акты могут получать для себя дополнительные возможности. Похоже, есть, кстати, у Роскосмоса, но у Роскосмоса я вот не находил в интернете таких активных следов по вопросам, связанным со стандартизацией, хотя есть в законе о техническом регулировании, по-моему, или в законе о стандартизации отсылка на то, что в соответствии со своим федеральным законом о космической деятельности они могут эти вопросы регулировать. Да, и в целом, даже если мы посмотрим с вами на 44 на 223 закон Росатом устанавливает свои правила нормирования, то есть тем самым может обосновывать те или иные требования к закупаемой продукции, может даже устанавливать требования к субподрядчикам, соисполнителям или изготовителям товаров при закупке товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии. То есть по большей части практика, которую мы с вами видим в Федеральной антимонопольной службе, она говорит о том, что нельзя устанавливать требования к субподрядчикам, к соисполнителям. Но вот в отдельных случаях прямо в законе прописано, что вот для случаев там, закупки строительства или закупок там, по атомной отрасли требования к субподрядчикам, соисполнителям могут быть установлены. Ну так вот даже говоря там, без доли иронии, абсолютно, конечно, оправдано, поскольку объекты эти представляют собой повышенную опасность, да, конечно, у нас никто э, и даже э, в самых таких дальних мыслях не хочет э, допустить ослабление требований к безопасности, мы с вами все помним э, трагедию на Чернобыльской атомной электростанции, вот, и, конечно же, ну, повторение таких ситуаций, оно недопустимо, поэтому и э, дали им особые полномочия по утверждению своих собственных стандартов организации специальных технических условий, ну, вот, После сегодняшнего вебинара, да, возможно, коллеги на это еще, еще раз обратят внимание, и вот эта тема, связанная со стандартизацией, просто ну, получит а, вторую жизнь. А, значит, по изменениям поговорили, сейчас вот еще там уже час небольшим идет вебинар, я обещал. Сильно не затягивать, чтобы вас не утомлять. Давайте посмотрим немножко на практику, которая связана с законодательством о стандартизации и техническим регулированием, то есть как это все работает, как это все применяется. Вот. Если вы просто специалист по закупкам, да, и вот в таких облаках больших не витаете, как я, вот, просто вам нужно понять, а как правильно применять эти стандарты, то есть какие могут быть ошибки, то есть как их не допускать вообще, ну, какой может быть подход работы с этими документами. Значит, ну давайте начнем с типовых ошибок. Типовые ошибки, конечно же, это не использование э, ГОСТов, использование устаревших ГОСТов, да, либо, например, когда в документации о закупке ГОСТ указан, а описание само не соответствует этому ГОСТу. Ну то есть ГОСТ противоречит тому, что там написано прямо. То есть есть э, такие примеры, ну, например, в ГОСТе написано, что прочность не менее 150 кг на метр, а в документации написано э, не менее 200. И, и при этом написано, что товар соответствует ГОСТу. То есть есть в рамках одной документации о закупке два принципиально разных требований. Вот. Еще к типовым ошибкам можно указ... отнести неправомерное указания технических условий в документации. Я вам пример сегодня показывал. Вот. То, что было в Хакасии, это скорее исключение. Вот. Мне кажется, что могли просто не разобраться в ситуации, да и, может быть, у заказчика были более сильные аргументы. Вот. Но в целом, пока технические условия не зарегистрированы, Федеральном информационном фонде стандартов указывать их в документации может быть рискованно. Да? То есть, если вы их указываете, тогда как минимум их нужно прикладывать в составе документации о закупке с тем, чтобы все желающие могли с ними ознакомиться. Ну а технические условия в целом, конечно же, если мы говорим про технические условия производителя, именно изготовителя продукции, они в открытом доступе почти никогда не присутствуют, но в этом изготовители явно не заинтересованы. Поэтому технические условия в открытом доступе чаще всего присутствуют те которые разрабатывали сами заказчики для своей продукции вот хочет ну, там, например ржд униформу делать по каким-то своим собственным правилам стандартам э, и требованиям к безопасности никто не запрещает разработать эти технические условия. При желании их можно зарегистрировать вот, и использовать в качестве описания предмета закупки. Значит, И э, еще одна типовая ошибка, конечно, это отсутствие обоснования неиспользования ГОСТов. Я вот сейчас буквально там, переключу, наверное, или даже не буду переключать на первый слайд. Я думаю, просто вы помните о том, что если вы ГОСТы не используете, вы можете ГОСТы не использовать при описании предмета закупки, но вы должны в таком случае включать в документацию обоснование. Вот примеры штрафов. Меня спрашивали сегодня, есть ли примеры штрафов за неправильное использование ГОСТов. Конечно, есть, не могу сказать, что очень много, но без особых проблем я это смог найти. В техническом задании было указано, что параметр ближе 5 метров от пешеходного перехода, при этом есть определенный ГОСТ на этот вид деятельности, и там указано, что не допускается ближе 10 метров. Есть описание предметы закупки, которые не соответствуют данному ГОСТ, Идет ссылка на ГОСТ. Вот. Еще пример другой, когда заказчик указывает ссылку на ГОСТ, ГОСТ призна, признан утратившим силу, ну и вот здесь заказчика оштрафовали. Вот второй пример, коллеги, ну с первым-то все понятно, то есть в первом случае не было должной внимательности уделено вот этому описанию предмета закупки. Во втором случае все не так очевидно. Почему? Потому что в целом вот этот ГОСТ 2000 года, который указал заказчик, и 2018 года, они могут сильно друг от друга и не отличаться. Поскольку в законодательстве о стандартизации вообще после того, как некоторое количество изменений в ГОСТ вносится, потом просто принимается новый ГОСТ. Есть такие подходы, просто обращал внимание. Поэтому тут вот если бы заказчик понимал эти особенности, ну, даже вот не, не указал им правильный ГОСТ, окей, но тут еще вот на месте заказчика следовало бы побороться, вообще-то сравнить текст этих двух ГОСТов, посмотреть и, ну, может быть, там разницы особо никакой нет в плане технических характеристик. Вот была там соль какая-то экстра, да, выворочная, она так и осталась. То есть в чем здесь несоответствие описание предмета закупки, кроме вот этого номера. То есть с большой долей вероятности ГОСТ, 2018 он полностью покрывает ГОСТ-2000. Ну, как бы указан он не действующий, ну и что? Ничего, кроме указания неправильной цифры, здесь, может быть, и не было. Вот, э, в этом смысле тоже нужно иногда разбираться. Да, и, конечно же, проверять документацию о закупке свою, э, если вы получаете ее на проверку от инициаторов, чтобы ГОСТ-технические э, регламенты были актуальны. Как это сделать, сейчас тоже посмотрим. Вот, касательно статуса ГОСТов, тоже все очень интересно, еще раз напомню, в советское время ГОСТы были обязательны, сейчас, если мы посмотрим с вами в закон о стандартизации, ГОСТы они не являются обязательными, по умолчанию. То есть написано в законе о стандартизации следующее, что документы национальной системы стандартизации, они применяются у нас на добровольной основе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в чем самая большая печаль. Печаль состоит в том, что в рамках 44.2.2.3 ФЗ нас обязали с вами использовать ГОСТы, если в документации о закупке не содержится обоснование их не использовать. То есть вот получается такая история, что ГОСТы вроде добровольные, смысл реформа законодательства о техническом регулировании и стандартизации как раз-таки и состоял в том, чтобы сделать технические регламенты обязательными, их не так много, там немного обязательных требований, там только безопасность. А ГОСТ это дело добровольное, то есть колхоз – дело добровольное. ГОСТ дело добровольно, и ну, заказчики, в общем-то, любые покупатели продукции там, при желании – могут потребовать соответствия продукции ГОСТом, тогда производитель должен будет поставить или поставщик поставить товар, соответствующий этим ГОСТом. С помощью ГОСТов можно подтвердить добровольно, что продукция соответствует требованиям технических регламентов. Но, опять же говорю, это дело добровольное. Поэтому многие производители продукции ГОСТами не руководствуются, а у них есть свои технические условия там, на те же самые продукты питания, которые вы можете найти в магазине. Вот. Но поскольку у нас есть законодательство о закупках, то, по большому счету, у нас есть два варианта действий. Либо мы эти ГОСТы используем а, в документации о закупке, да, это базовый сценарий, который в основном следует использовать. Используем ГОСТы, там, другие документы национальной системы стандартизации, технические регламенты, либо обосновываем их не использование Возможно, ситуация, когда действительно вы э, покупаете продукцию какую-то другую, там, либо ну, вам... ГОСТ по тем или иным причинам не подходит, вы можете указать обоснование в документации о закупке. Требований к обоснованиям, кстати, нет в законе о закупках. Да, то есть оно может быть любым. В 2.2.3, в 44 требований к его содержанию не существует. Вот. Другое дело, что про эту добровольность, добровольно-принудительный характер ГОСТов знают, наверное, к счастью для заказчиков, далеко не все антимонопольные органы. Вы можете здесь увидеть пример. Как заказчик обосновал неиспользование ГОСТа? Да, он просто сослался на закон о стандартизации в Российской Федерации и а, что произошло дальше. И дальше ну, ФАС с ним согласился, да, что в соответствии, с 2, 2, 3, в соответствии с законом о стандартизации ГОСТы применяются добровольно. Ну и нет никаких доказательств того, что ГОСТ обязателен. Да, обязательные ГОСТ у нас существуют ну, в основном в строительстве, плюс там, атомная энергетика, может быть, и э, другие исключения, которые прямо указаны в действующем законодательстве. Я да, вот даже читал практику того, как антимонопольные органы смотрят на ситуацию с ГОСТами. Вот здесь красным выделено решение московского УФАС. Вот, там, после сегодняшнего нашего занятия можете посмотреть его то есть там вообще фактическая ошибка содержится. То есть жалоба была на что? Жалоба была на то, что заказчик использовал неправильный ГОСТ. На то, что заказчик использовал неправильный ГОСТ. Как бы это все было понятно. Дальше заказчик, видимо, в возражениях на жалобу ссылался на договор о Евразийском экономическом союзе, говорил о том, что применяются межгосударственные стандарты, а в случаях отсутствия применяются национальные стандарты. И дальше ФАС пришел к такому ну, парадоксальному выводу, что ГОСТ, вот без буквы «р», это не межгосударственный стандарт. Ну, то есть просто фактическая ошибка в решении, потому что, ну, наверное, запутались, да, когда рассматривали жалобу. Я тут совершенно э, антимонопольный орган тоже понимаем, что времени на детальное разбирательство, к сожалению, нет. Поэтому здесь вот в части законодательства о стандартизации, вот сколько я не смотрел правоприменительную практику, но ну, чаще побеждает тот, кто в этом законодательстве просто лучше разбирается. Потому что, чтобы вот со всеми этими вещами, вещами уверенно работать, нужно потратить определенное время. То есть, что такое ГОСТ, что такое межгосударственный стандарт, национальный стандарт, вот мы с вами сегодня на эти вопросы тоже смотрели. Вот. А по поводу обоснования неиспользования ГОСТов. Какое оно может быть? Опять же говорю, требований никаких к содержанию его нет. В большинстве случаев, ну, если есть обоснование, то его признают достаточным. Вот, например, в решении Хабаровского УФАС, вот, посмотрите, тоже приведена ссылка, но иногда антимонопольные органы тоже удивляют и удивляют считают обоснования те или иные недостаточными. Вот тут заказчик написал, что у него есть требования к содержанию белка смеси, приводил там какие-то научные работы, Научные исследования, то есть почему ему необходимы другие требования к продукции, потому что не знаю, с какой целью это было указано. Вот, указал он другие требования к продукции, чем те, которые указаны в техническом регламенте. Но комиссия Якутского УФАС посчитала это недостаточно детализированным и недостаточным. Хотя, на мой субъективный взгляд, здесь как раз-таки ну, заказчик потратил свое время для того, чтобы обосновать свою потребность в закупаемой продукции. Ну и последнее, что мы сегодня с вами посмотрим, это то, что я обещал, вот как вообще пользоваться -то всеми этими документами, потому что вы сегодня меня слушали, половина из вас, может быть, вообще ничего не поняла, э, ну, или там почти ничего не поняли, потому что какая-то сложная тема, какая-то стандартизация. Вообще, где я и где стандартизация? Там можно задать себе такой закономерный вопрос. Но, тем не менее, да, если вы хотите его применять правильно, э, давайте с вами посмотрим, ну, какой вообще может быть алгоритм. Э, первое, да, вот вы готовите закупку вы получили от инициатора своего заявку на закупку. В заявке на закупку, ну, например, вы покупаете интернет-кабель, обычно которым вот ваш компьютер сейчас наверняка подсоединен к интернету. Инициатор закупки, он может ну, быть лентяем с одной стороны, с другой стороны, он может вообще не понимать характеристики продукции, что он сделал. Он просто открыл первый попавшийся сайт, скопировал оттуда какие-то характеристики, Ставил. Ну и здесь вы, собственно, видите, да, что есть большое количество ошибок в описании предмета закупки. То есть указан конкретный изготовитель, указаны технические условия, вот, вообще описание какое-то не очень понятное. Вот наша задача, как специалиста по закупкам, посмотреть, разобраться, может быть, помочь ему скорректировать, ну, чтобы не было ситуации, когда заказчика оштрафуют за неиспользование соответствующих стандартов. Значит, ну, в первую очередь, что мы с вами делаем? Мы с вами ищем ошибки в описании предмета закупки. То есть мы с вами видим, что указан конкретный производитель без эквивалентов, там товарный знак без эквивалентов, например. Указаны технические условия конкретного изготовителя, то есть невозможно понять, если они отсутствуют в открытом доступе, эквивалент будет ей соответствовать или нет. Ну и нет многих технических, качественных, функциональных характеристик, которым должна соответствовать данная продукция. Значит, что мы с вами можем сделать в первую очередь? Мы с вами должны найти те самые технические регламенты или те самые ГОСТы, которые регулируют требования к данной продукции. Сделать это можно несколькими способами. Значит, первое, мы можем зайти с вами на сайт Росстандарта, есть у них раздел Технические регламенты и стандарты вот, межгосударственные стандарты, обычные ГОСТы, национальные стандарты ГОСТР. Вы там можете просто найти информацию о ГОСТах, о том, что существует ГОСТ на тот или иной вид продукции. Вот, есть там, ссылка с текстами ГОСТов, довольно неудобная, но вы можете просто в интернете посмотреть. Ничто вам не мешает там, загуглить, например. Интернет-кабель ГОСТ, да, посмотреть, какому ГОСТу соответствует эта продукция. Если вы этого даже не нашли, в самом простом случае вы можете взять сертификат соответствия на продукцию или декларацию соответствия, там часто они есть в интернете, и там зачастую прописано, каким ГОСТом, каким техническим регламентом соответствует продукция. Вот то есть если вы используете сертификаты, декларации соответствия, опять же, пользуйтесь этой информацией осторожно, поскольку ну, там могут быть некоторые оговорки и ограничения Но ну, вы, во всяком случае, увидите тексты этих ГОСТов и технических регламентов. Вот вас с вами, например, их нашли. Мы нашли с вами, что есть технический регламент о безопасности низковольтного оборудования. Что мы с вами должны сделать? Мы с вами должны открыть Текст этого технического регламента, даже если мы ничего в этом не понимаем абсолютно, и посмотреть, а продукция, которую мы закупаем, на нее распространяется технический регламент или нет. Открываем технический регламент и видим, что кабели, провода, шнуры в том числе попадают под требования технического регламента о безопасности низковольтного оборудования. Ну, дальше что сделали? Взяли и указали, что продукция соответствует ТРТС-004-2011 года. А дальше что у нас есть? Дальше у нас есть ГОСТы, ГОСТы, которые описывают требования к качеству продукции. Вот мы нашли с вами ГОСТ-Р, национальный стандарт при, по описанию вот данной продукции. А в ГОСТе самое главное, что нам понять. Ну, Если мы просто укажем ГОСТ и ничего дальше не конкретизируем, и не заставим нашего инициатора конкретизировать, то, скорее всего, скорее всего, в рамках этого ГОСТа, коллеги, мы с вами... Мы с вами можем получить продукцию самого низкого качества. Потому что в любом госте вы можете найти классификацию продукции, например. Там, даже отойдем от этого примера, там, простой, более простой пример. Там, первый сорт, высший сорт. То есть не укажете, какой сорт, вам поставят товар самого худшего качества. А здесь же у нас задача, если мы покупаем этот кабель, нам нужно указать, какой конкретный кабель нам необходим. То есть какой диапазон частот. Какая конструкция, с экраном или без экрана, по материалу оболочки. Понятно, что вы в этом можете вообще ничего не понимать, абсолютно это нормально. Для специалиста по закупкам, если вы закупаете очень большую номенклатуру, вы просто физически не можете знать требования к определенной продукции. Но вы можете позвать своего инициатора, ткнуть его носом да, и сказать, уважаемые товарищи, вот, покупаем определенный кабель, пожалуйста, подскажите, ну, потому что то, что вы написали, это неправильно. То есть нас за это антимонопольный орган, Скорее всего, накажут. Если будет подана жалоба на содержание вашего технического задания, вы просто этот кабель не купите. Снесут эти торги, вам все равно потом придется корректировать техническое задание. Вот. Но он, как человек, обладающий большими техническими познаниями, скорее всего, сможет ткнуть пальцем, так сказать, в нужные строки. У вас уже появляется некоторое техническое задание. Ну, и посмотрите, там, какие есть ключевые характеристики. Вот, там, диаметр жила, может быть, что-то еще. То есть, таким образом, вот у нас было... Некоторое техническое задание, вот у нас стало совершенно другое техническое задание, не претендует оно на какую-то там сверхидеальность, сверхкорректность, но во всяком случае претензий со стороны там, проверяющих органов к такому техническому заданию, я думаю, будет гораздо меньше, поскольку есть и ссылки на нормативные документы, есть характеристики. Есть все остальное. Что-то еще можно добавить, чего нет в ГОСТе? Запрета нет, конечно, можно, но если это там, выходит за рамки ГОСТов, я бы рекомендовал ну, добавить какое-то коротенькое хотя бы обоснование, то есть для чего нам это нужно, вот. ну, чтобы не было э, обвинений в том, что вы описываете не так, как в ГОСТе. Вот. Ну да, можете, можете обосновать как угодно, говорю. требований к его содержанию нет. Можно указать также цель закупки. Да? Вы можете не понимать, какой конкретный кабель вам нужен. Если вы укажете цель, то определенную категорию товаров сразу отсечете. Да? Вот применительно к этому случаю конечно, знаю, что вот полиэтилен – это для прокладывания на улице кабеля выдерживает морозы, а поливинилхлорид ПВХ, он предназначен для прокладывания внутри помещений. То есть вы можете даже не понимать, какая оболочка вам нужна вообще, вот вы не понимаете. Но вы знаете, зачем вам это нужно. Вы знаете, что вам это нужно для прокладывания внутри помещений. Вы это написали. И, соответственно, в рамках Гражданского кодекса вы указали цель закупки, и э, поставщик должен поставить товар, который будет этим целям соответствовать. Есть отдельная статья в Гражданском кодексе. Обратите, пожалуйста, внимание. Значит, я вот в целом вот этот вот свой подход, алгоритм, там, как угодно можете называть, уже там, неоднократно показывал. Может быть, кто-то и в 2019 году смотрел вебинары. Здесь я его просто напомнил для всех тех, кто видит это в первый раз. Но вот оказалось, что на самом деле этот подход вполне разумен, и в конце прошлого года были приняты рекомендации по подготовке, по использованию документов национальной системы стандартизации при описании объектов закупки в рамках 2.2.3 ФЗ, в рамках 44 ФЗ, прошу прощения. Но вы можете им пользоваться и в рамках 2.2.3 ФЗ, потому что законодательство о стандартизации в части его применения в закупках оно практически ничем не отличается. Вот. здесь какие основные рекомендации: что нужно найти соответствующий стандарт и нужно дальше выбрать какому виду, типу, марке, классу, категории должен соответствовать товар. То есть не стоит просто делать ссылку на ГОСТ. Для того, чтобы получить товар, который реально соответствует вашим, характери... вашим потребностям, нужно еще этот ГОСТ открыть и указать тот сорт, тот вид, тот класс товара, который будет соответствовать вашей потребности. Потому что там тот же самый цемент, да, он может быть прочный, может быть менее прочный. Поэтому здесь он здесь он, конечно, совершенно правильно, стандарт нам рекомендует читать эти ГОСТы и указывать те наборы характеристик, которые там присутствуют. Значит, ссылки на статьи, которые я обещал, здесь представлены, их в интернете довольно много, тут даже все не поместились, можете посмотреть еще в справочно-правовых системах некоторые старые материалы. Вот, там, часть моей, часть вот совместно с Виктором Доном мы писали а не так давно в аукционном вестнике. Значит, ссылка на YouTube-канал, буду рад, если подпишетесь, всегда там сможете увидеть обновления. Эту видеозапись, я думаю, тоже туда загружу, так же, как и другие материалы, там есть я в соцсетях, в Дзене. Читайте, образовывайтесь, вот ссылка на книжку, там, в виде статей, которая здесь представлена. Сейчас я готов ответить на ваши вопросы по вебинару, смотрю, вы их уже задаете. Значит, можно ли в ТЗ установку АПС сослаться на проект и не указывать отдельные характеристики оборудования? Можем ли мы установить оборудование, отличное от проекта? Ну, если у вас проектная документация, как правило, из практики, там указано конкретное оборудование, вот по практике FAST то, что я видел, обычно признаются обоснованным эти требования, поскольку если вы будете менять проектную документацию, то это требует большого количества времени, есть практика как раз таки именно по проектной документации, но при этом конечно же эту проектную документацию нужно прикладывать. То есть, если вы не будете просто в ТЗ расписывать подробные характеристики, но у вас должно быть во всяком случае описано это оборудование в проектной документации каким-то образом указано, обозначено. Вот. И я бы еще тогда подготовил обоснование, почему вы там не пишете его по ГОСТам еще как-то, ну, что у вас есть проектная документация, вам нужно реализовать проектное решение. Описывать оборудование, станок какой-то конкретно, производителя с проектной документации. если все понимают, что это такое, конечно, особого смысла нет. Поэтому достаточно указать обоснование. Так, еще вопросы сейчас смотрю быстренько, что я думаю, что вы уже могли подустать. Вот, так же, как и я. Так, вопросы, вопросы, вопросы, вопросы, читаю чат. Так, по поводу отраслевых стандартов, еще говорю, вот если есть у вас моя электронная почта, если хотите на эту тему пообщаться, мне просто напишите, потому что вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Так, у разных производителей на одну и ту же продукцию могут быть разные ТУ с разным разбегом характеристик. Как определить, какой из них будет приоритетнее для описания, в зависимости от того, что вам нужно. То есть понятно, что мы исходим с вами, исходя из нашей потребности. То есть, какое вам больше подходит, тем и пользуйтесь, но опять же говорю, поскольку это ТУ, с ТУ нужно быть очень осторожным. Если ТУ, не зарегистрировано в фонде стандартов, ну, можно получить обоснованную жалобу в практике очень много. Поэтому либо это ТУ надо прикладывать, либо еще как-то обосновывать, почему вы используете именно ТУ, а не ГОС. Но вот с ТУ максимально осторожно. Слайды можно будет прислать на электронную почту, вообще организатор должен будет их вам направить, но если этого не произойдет там, в течение пары дней, можете мне написать напрямую, конечно, я с вами поделюсь. Коллеги, большое спасибо за участие, надеюсь, информация была вам полезна и желаю вам успешных закупок.